Привет! Меня зовут Херослав, и сегодня я хочу, наверное, вот для участников Рой-Клуба это будет знаменательный день, и они все-таки осветлят свои головы и поймут, что я там не критикую Рой-Клуб, потому что ему завидую и не заступаюсь за криптовалюту Призм. Сегодня на канале Призм Official, хотя это ни хрена не канал Призм Official, этот канал накручен ботами, об этом мы сейчас не будем, конечно. Можете в комментариях написать свое мнение по этому поводу. Ссылку на этот пост я оставлю в описании. Скажите, там живая аудитория вообще или нет? И те реально, то количество участников, которые там присутствуют, это активные участники или нет? Сегодня мы не будем к этому придираться, хотя создатель канала по имени Тимур, он явно кичится тем, что вот, посмотрите, какая у меня аудитория. По этому поводу вопросы тоже могут возникать нет сегодня мы будем говорить о посте который вышел на этом канале и вы его сейчас тоже сможете увидеть на экране я буду его зачитывать и комментировать привет друзья хочу внести немного ясности по поводу предыдущей публикации о семинаре владимира турова на данном семинаре который пройдет 1 2 июля 2021 года экспертом в области блокчейн и криптовалют приглашен владислав турова цой владислав цой приглашен экспертом в области блокчейн и криптовалют хотя владислав цой в криптовалютах появился не так давно и да возможно у него какой-то дар талант но тут уже написано тем людям кто находится в призм сообществе те кто подписан на владислава цоя в инстаграме они могут понимать что этот человек далеко не эксперт в области криптовалют да он знает о криптовалютах немало он знает большинство возможно даже чем одержатели криптовалюты призм но говорит что это эксперт в области блокчейн и криптовалют то же самое, что говорит, что Дмитрий Ерошев, декан криптовалютной школы, или как это у них там называется. То есть мы видим уже пафос в этой статье. Хотя к Цою у меня претензий вообще никаких нет. Претензии вот начинаются к автору этого поста, кто его писал. Но хотя, возможно, Цой сам его писал, тогда, конечно, к этим строчкам есть тоже претензии. Продолжим. Владислав Цой в своем блоке выступление расскажет о... Расскажет про блокчейн и рынок криптовалют. Расскажет, как зарабатывать и чего остерегаться, чтобы не разориться. В принципе, полезные знания и новичкам, естественно, ну, они будут, простите уже за топтологию, но полезны. Потому что многие приходят и думают, то сейчас прикуплю что-нибудь, оно взлетит, и я стану сказочно богатым. Ладно, продолжим. И все эти темы будут напрямую переплетены с работой с криптовалютой призм и напрямую связаны с ней. Это очень хорошо, сейчас многие подумают, те кто находится в криптовалюте призм, наконец-таки пойдет рост. Так как в этом семинаре люди будут получать конкретные финансовые советы по поводу сохранения и приумножения своего капитала. А как я вижу эту строчку людям будут промывать мозги и говорить вкладывайте в криптовалюту призм это единственная офигеть какая классная крутая криптовалюта все бабки несите в нее если там будет что-нибудь похожее, то ни о каком сохранении и ни о каких вообще финансовых советах речи идти не может потому что финансовый советник от СОЯ на этой конференции представляют именно таковым не будет такого советовать и туров я уверен не будет советовать людям если он какой-нибудь тоже там эксперт чтобы люди вкладывали просто все свои бабки в какой-то один источник дохода назовем это и так инвестировать то есть все яйца в одну корзину хотя призмычам почему-то не нравится это выражение вот вы там свои яйца, что хотите с ними, то и делайте. Призм, офигеть, какой крутой перспективный проект, но нет. Нет, если вы разберетесь в этой теме поглубже, то вы поймете, что каким бы офигеть крутым классным проект не был, все равно надо диверсифицировать свои инвестиции. Так вот, продолжим. И главным бизнес планом о котором будет идти речь и на котором построена вся эта бизнес-модель это stability бизнес построенный на блокчейне криптовалюты prism запомните запомните эту строчку stability это бизнес построенный на блокчейне криптовалюты призм то есть stability не равно prism prism не равно stability тут можно привести пример ммм построен на деньгах российской федерации да вот там использовались билеты банка россии то есть ммм работала при помощи этих бумажек стабилити равно ммм призм равно российский рубль ну что-то вот это у вас сейчас должно отложиться в голове так вот друзья все то что мы в течение всей нашей деятельности в призм давали вам бесплатно знания уроки трансляции прямые эфиры и так далее теперь в бизнес школе Владимира Турова будет даваться платно и стоит такая информация будет 34 700 рублей за два дня онлайн семинара что я вижу в этом абзаце я вижу в этом абзаце в принципе ничего все знания которые давал Владислав Цой Повторяюсь еще раз, никакого негатива, только положительные эмоции. К Владиславу Цою он выполняет свою работу, для которой, наверное, он был рожден. Но вся эта информация находится в открытом доступе, в открытых источниках. И те, кто будет платить за нее деньги, это люди, которым или промыли голову, или которые просто ну, ну вот ничего в своей жизни не хотят или не могут сделать. Потому что по интернет вы еще больше полезной информации найдете, И еще раз повторяю, в открытом доступе. Если находятся такие люди, которые за это готовы заплатить 500 долларов, то почему бы на них эти 500 долларов и не заработать но просто сейчас это подается в таком контексте мол вот мы такие крутые ребята для вас много чего полезного делали и даже не просили подписаться на канал и поставить лайки так что теперь хрен вам теперь вы бабки будете платить за всю эту информацию продолжим владимир туров достаточно известный человек в рф и представлять я его тут не буду точнее он в этом не нуждается так вот, из контекста понятно, какая публика придет на этот семинар, и какое, к его экспертному мнению, доверие в нашей стране. Так вот, уважаемые скептики, неверующие и незнающие, а также невидящие развития в криптовалюте призм. Я пишу это пояснение именно для вас. Я больше не собираюсь вступать с кем-либо в споры по поводу того, будет ли призм жить, или он уже умер, и тому подобных глупостях. Я считаю, что если такой известный юрист, как Владимир Туров, сумел увидеть в нашей технологии перспективу это дорогого стоит а учитывая его окружение надо понимать что он будет об этом вещать со всех трибун плюс ко всему это человек который сразу же немедленно предложил сотрудничество с владиславом цоем по запуску онлайн школы тоже какой онлайн школы как вступить в призм стабилити или онлайн школы в блокчейне и криптовалютах если так то Туров не такой уж и великий и грамотный человек, потому что он мог перейти на канал Владислава Цоя и посмотреть, что Владислав Цой не приемлет больше никаких криптовалют, кроме криптовалюты призм. Он не держит больше никаких криптовалют, естественно, он не может, теоретически, он может знать о каких-то криптовалютах, но практически он не знает даже, да? владислав же Сой говорит что он не держит других криптовалют значит он практически не знает как работают и устроены другие криптовалюты продолжим и вот вам первый семинар совместные разработки и отныне люди готовы платить деньги за такого рода информацию о призм и о том как на этом зарабатывать мне интересно посмотреть как владислав цой на этом зарабатывает пусть вот запишет ролик как он на этом зарабатывает, потому что, насколько я знаю, заходил он там по хорошей цене, когда призм была почти что на пике своей стоимости, вот за прошедшие там даже два года. И как он на этом заработал, мне интересно. Я-то понимаю, как он на этом сейчас в стабилити зарабатывает, но как на этом может заработать обычный призмач, мне очень интересно. А если вы скажете, так вот в стабилити все зарабатывают, это то же самое, что люди сейчас придут и скажут, так в рои все сейчас зарабатывают. Ну, хотя в рои уже не все зарабатывают, но и со стабилити почему бы и нет может случиться такая ерунда. Я еще раз задаюсь вопросом, а как призм относится к стабилити? Что стабилити делает положительного для призм? вот этот вопрос до сих пор у меня остается так которую мы до сих пор давали вам бесплатно а вы еще и умудрялись ей пренебрегать и отрицать в этой школе будут даны уроки разработанные специально для обучения работы в стабилити на этом все делайте выводы сейчас и примите правильное для себя решение Пошли уже уловочки маркетинговые какие-то. Во-первых, надо расхвалить, конечно, ведущих этого семинара. Это Владимир Туров, который а, даже не нуждается в представлении, но этому надо, конечно, пару строчек а, уделить и написать о том, как этот человек не нуждается в представлении. Именно поэтому вот он, наверное, и не нуждается. Высококлассный юрист и так далее. Во-вторых, надо рассказать, что будет приглашен эксперт в области блокчейна и криптовалют. В-третьих, надо написать, что вот до этого мы давали вам бесплатно эту информацию, но теперь за нее люди готовы платить бабки. И теперь, что мы видим в завершении, а, то, что вы там скептики, еще кто-то, да вы нахрен вообще идите, вот теперь мы именно своей командой а, ну, я вот тут не дошел, до конца не дочитал, раньше времени чуть начал говорить. Давайте зачитаю вам эти строчки. Все желающие стать партнерами будут проходить отбор. И, о боже, да, вот чтобы не ругнуться матом, о боже, сколько вообще пафоса в этих строчках. Будут проходить отбор. Ребята, только избранные попадут в нашу команду. Только избранные попадут в эту структуру которая называется Stability. А давайте я выскажу свое мнение, пару слов о системе Stability. Когда вы приходите в Stability, вам предлагают с рук купить монеты призм в несколько раз дороже, чем они торгуются на бирже. И потом вам обещают, что эти монеты у вас, конечно же, как минимум за эту стоимость выкупят. То есть вы свои вложения никаким образом не потеряете. То есть гарантии это здорово гарантии это классно но не забывайте что эти гарантии вам дает не блокчейн призм, который такой весь из себя крутой а дает вам человек который придумал это все стабильность и этот человек в любой момент может отказаться от своих обязанностей и еще напомню вам что этот человек он нигде не афиширует, даже вот его нету на YouTube каналах нигде где он почему-то у Цоя не появляется тот кто гарантирует вам то что он выкупит эти монеты автор канала Prism Official. напомню еще раз что не офишал тимур мое сообщение в комментариях он конечно удалил именно поэтому я решил записать этот видеоролик потому что ну в комментариях же а, те люди десятки человек которые зайдут не увидят его надо же как-то распространить информацию а, а в этом посте мы видим, что Тимур написал. Мы такие классные, крутые перцы, вы нас не ценили, но теперь мы будем за бабки продавать информацию и развивать криптовалюту призм. Несмотря на всех хейтеров, которые нас окружают, которые к нам долбятся, мы будем, несмотря на все это, делать свое дело. Вы подонки, негодяи, вы должны быть нам благодарны. Но напомню вам, что стабилити вообще никак не влияет на криптовалюту призм. Я вам даже больше скажу, если стабилити в какой-то момент закроется, а судя по моим представлениям, которые я имею стабилити, а, ну, это плюс-минус МММ. Конечно, там чуть все по-другому рассчитано, там у а, участников другая. То есть, если ты там вдруг не сможешь заработать, то ты сам виноват. Ты там кого-то не пригласил, не купил на нужную сумму, но сейчас не об этом. Если стабилити рано или поздно закроется, а стабилити, напомню вам, да, построена на блокчейне криптовалюты призм, то в чью сторону пойдет хейт? про какую криптовалюту будут говорить плохо на какой криптовалюте люди потеряют деньги об этом подумайте и подумайте о канале призма фишу а афишу ли он на самом деле или может э, пожаловаться в telegram то что какой-то человек присвоил себе э, звание официального канала криптовалюты призм хотя почему-то автор этого канала и этих постов даже не разработчик не говоря уже о создателях и подумайте какой урон ущерб может быть нанесен криптовалюте призм если вот эта вот вся схема а, с лидером кастанычем развалится а в сторону какой криптовалюты Будут идти негативные комментарии и отзывы. Ну, наверное, в сторону той криптовалюты, на которой это все и построено. Хотя сама криптовалюта, отношение не к Цою, ни к Стабилити, не к Тимуру, автору канала никакого отношения не имеет просто они подмазались под эту тему и теперь начинают качать играть на чувствах людей и еще под шумок пытаются кого-то из призм сообщества перетянуть в свою команду и еще заработать на них вот по 500 долларов с человека за семинар за семинар с информацией которая лежит в открытом доступе и ждет каждого кто просто захочет ее найти по этому поводу у меня все, но а вы оставьте свое мнение в комментариях.